Но перед началом видео хотел бы порекомендовать вам канал Паши Кинга. Этот парень снимает не только обзоры, но и прохождение самых интересных на данный момент игр. Видно, что парень старается, делает годный контент, общается со зрителями на стримах и многое другое. Пожалуйста, переходите на канал Паши Кинга, у него всегда дружественная атмосфера и всегда есть на что посмотреть. Заходя, вытирайте ноги, оно и правильно, потому что с грязными ногами, вот этими вот руками мозолистыми... Ага, ну что, соскучился по Майнкрафту Братишка Scratch, да, и поэтому он возвращается в свое увлекательное выживание. Ну и в связи с этим хочу поделиться актуальными моментами, которые произошли а, на моей Майнкрафт-ферме. Ну а перед началом видоса хочу попросить о малюсенькой просьбе, как обычно, поставь, пожалуйста, лайкос под видос, и братишка Скретч будет радовать тебя годным интересным контентом в мире игровой индустрии. Спасибо, приятного просмотра. Ну и главной целью сегодняшнего нашего видео станет обзор всех новых постройщик, которые появились и которые, возможно, уже были у меня, значит, в Майнкрафт-хозяйстве. начнем пожалуй, мы с того места, на котором я сейчас нахожусь. Это, значит, причал. Функция, я думаю, вам его ясна. С этого причала мы, ребятки, путешествуем на своих лодочках в дальние, неизведанные дали, тем самым исследуя окрестности. Да, вот такие у меня здесь две лодочки имеются. Лодочка 1 и лодочка номер два Сейчас мы на них обязательно прокатимся. Ну и вторая основная функция данного причал, Ну, во-первых, это классный вид а, на водичку, на озеро, которое у нас здесь находится. А, В-третьих, нам здесь, ребятки, можно рыбачить. Да, специально сделал я причал, чтобы можно было удобно нам а, рыбачить вот таким вот образом. Да, вот сюда вот я складываю рыбку. Как видите, у меня тут треска лосось уже есть, да. А вот отсюда мы берем, значит, удочку. И вот таким вот простым, ребятки, а, нехитрым способом начинаем рыбалочку. Ну что ж, посмотрим, что-нибудь поймается нам сейчас или же нет. Давайте, друзья, подождем, посмотрим. Так, ну что ж, ловись, рыбка, большая Ловись, рыбка, еще больше Что-то пока что не клюет Видимо, сегодня у меня неудачный день Как же так-то, друзья Я-то думал, что сейчас закину И сразу же поймаю большую рыбу за хвост Блин, никакая рыбка нам не ловится Пока что, да, не везет Так не везет называется, но похоже, ребятки О чудо, я вижу, подплывает рыба к нашему поплавку И удача! Отлично, ребятки, удача нам сегодня сопутствует Сырая треска снова нам попалась, замечательно Складываем ее аккуратненько вот в эту вот бочечку, да, для рыбы. А сюда мы обратно положим нашу удочку. Ну что ж, я бы сказал, неплохой улов для первого раза. Замечательно, ребят! Вот на этом причале, собственно, я и занимаюсь рыбной ловлей. И отсюда я путешествую. Надеюсь, предназначение его вам всем понятно. Ну и давайте немножечко прокатимся. Я вам продемонстрирую вкратце, как же выглядит мое Майнкрафт-хозяйство со стороны, именно со стороны воды. Так, ну что ж, садимся в лодочку и поехали, друзья, кататься. Так, прокатимся сначала... А в ту сторону. И, значит, по левую сторону мы сейчас можем наблюдать а, все наши постройки. Там и главный дом. Здесь, значит, у нас а, две постройки. Это у нас, значит, зачаровальная и алхимическая лаборатория. А здесь две постройки. Это у нас, значит, ферма, друзья, автоматические. Я вам попозже их покажу, так что не переключайтесь. А, все интересное, ребятки, впереди. А, ну и проплывем дальше. Тут у меня, как видите, стена тростника огромная. Точнее, не тростника, а сахар. Да, все верно. Сахарного тростника у нас. Здесь стеночки. Я такую поставил. Это типа, чисто декор. Я думаю, что смотрится а, неплохо. Зрители, а что ты думаешь по этому поводу, напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну и все, тут у нас, смотрю, заканчивается наше владение. Да, вот видите, последний, значит, столб нашей каменной стены говорит нам о том, что здесь все, здесь у нас уже наше владение заканчивается. Так, ну и туда вот дальше обычно я плаваю, да, путешествую. Сейчас, естественно, я этого делать не буду. Давайте вернемся обратно немножечко в другую сторону. Что это там такое, друзья, на горизонте высокое? А это, ребятки, маяк, который я недавно построил. Да, это пока что одна из самых моих эпичных по на текущий момент а, Вот в этом вот а, выживании Естественно мы сегодня туда тоже скатаемся Я вам вкратце продемонстрирую Что там у меня за маяк такой И как он выглядит изнутри Поэтому ребятки не отключайтесь Смотрите до конца, а, ближе к концу Скорее всего я а, сплаваю и на маяк в том числе Так, ну что ж, вот тут нас значит с этой стороны От домика это наша конюшня, да, точнее наш сарайчик я вам тоже покажу. Здесь у нас, значит, курятничек. Ну, и тут просто для декоративного такого плана декоративного плана растет у нас а, бамбук. Да-да-да, бамбучок нам тоже иногда пригождается. Я его в основном в качестве топлива использую, поэтому им активненько а, занимаюсь. Ну и тут у значит, пока что небольшие пару островков, да, маленьких перед нашим домиком я. Я планирую на них тоже построить какие-нибудь построечки, да, а, декоративного плана какие-нибудь красивые. Или это будут домики для жителей, или это будут, может быть, какие-то мини-фермы, да, или просто какие-то декоративные объекты. Пока еще друг Друзья, не знаю, но, зритель, ты можешь на это повлиять. Просто-напросто напиши мне в комментариях, что бы ты хотел увидеть на вот этих вот островках, которые перед тобой. И, возможно, в ближайшее время ты все свои постройки, которые ты мне порекомендовал в комментариях, увидишь на этих островах. Ну и вообще, ребят, советуйте, что бы вы хотели, чтобы я еще построил. Я постараюсь это а, построить. Так, ну что ж, теперь пришло время проведать а, наш, так сказать, двор нашего Майнкрафт хозяйства. Да, выживаем мы, ребятки. А, вообще, вообще, сказать так, что выживаю я на самом у сложном уровне сложности. Сейчас я вам это продемонстрирую. Надо было это еще в начале продемонстрировать, но давайте сейчас покажу. А Сложность у меня самая сложная и, как видите, закрепленная, то есть э, без возможности э, замены на более легкую. Да, я себе сам поставил такие условия и теперь, ребятки, в этих условиях выживаю. Конечно, нелегко приходится, очень мне достается от криперов, от тех же, да, но ничего, я уже привык, поэтому, э, адаптировавшись к этой ситуации, я спокойно уже выживаю даже на сложном уровне сложности так что у нас здесь за место а здесь ребятки у нас место а, для различных целей, я бы сказал. Это у нас и сигнальный костерок, да, с помощью которого мы издалека видим, куда надо подплывать. Это у нас, значит, место готовки пищи, да, обычно, когда раньше мне пищи не хватало, я готовил еду именно на нем. То есть, вот такое вот местечко у нас с костерком здесь. Так, ну все, ребят, подходим дальше. А Теперь конкретно возьмемся за обзор о моих построечек поближе. Ну, а перед этим скажу так, если ты хочешь посмотреть мои все видосы по выживанию в Майнкрафте, а у меня их целая серия накопилась, то переходи, братишка или Елиси, в соответствующий плейлист по Майнкрафту и по выживанию И ты все там увидишь Как я выживаю на этой карте Именно, ребятки, только на этой карте я и выживаю. То есть там можно посмотреть мой прогресс с самого нуля, что раньше здесь не было даже камня на камни, а сейчас, как видите, у меня вот такое вот хозяйство образовалось. Поэтому, ребят, переходите в плейлист. Все там есть с самого нуля, начало моего выживания. Ну а мы, ребятки, продолжаем. Так, ну что ж, стоим и сейчас возле нашего главного домика, нашего здания. Здесь даже висит у меня табличка на входе. Заходя, вытирайте ноги. Оно и правильно, потому что с грязными ногами мы загадим весь наш пол в нашем домике и, естественно... Поэтому у меня висит здесь такая табличка. В основном она для а, гостей. Блин, а мне ж, ко мне же гостить гости никто не приходит. Что я совсем, что ли, с ума уже сошел? А, сразу, друзья, хочу сообщить, что все постройки, которые вы сейчас видите, братишка Скрэч возводил сам собственными вот этими вот руками мозолистыми. Смотрите, ребятки, до мозолей прям стер я их. Да, все эти постройки создавал лично я. А, нигде ни у кого не, подс не подсматривал лично. Чисто на своем энтузиазме и на собственной а, фантазии. Как вам мои постройки? А, пожалуйста, прокомментируйте. Мне... Очень важно твое мнение. Ну что ж, продолжаем дальше. Так, это у нас главный дом. Заходить я в него не буду. Можете, ребятки, посмотреть внутреннее его убранство в моих предыдущих видосах по выживанию в Майнкрафте. Да, все есть в моем плейлисте. Либо же ожидайте какой-нибудь следующей серии, где я... Специально для вас по определенным запросам Сделаю в обзор внутреннего убранства Моего основного а, домика Так, ну что ж, а, значит, слева от домика У нас находится та, с, тот самый сарайчик В котором живет, ребятки, животина наша В Конкретным образом Это у нас а, в конюшне Как видите, здесь конюшня Живет наш многоуважаемый конь Персик Здорово, Персик, как у тебя житуха, дела? Как делишки у тебя, братишка? Давай, рассказывай Так, так, так, да, можем Персика мы оседлать И можем мы на нем куда-нибудь скататься в основном с Персиком мы любим путешествовать всегда в дальние дали. Да, естественно, с картой, естественно, с экипировкой, все как положено. И он является самым моим главным транспортным средством на данный момент. Я имею в виду быстрым. Да, Персик у нас это очень ценный персонаж. Как видите, ребятки, я его назвал, как вы мне посоветовали. Да, именно по вашему запросу. Поэтому, если вдруг вы захотите назвать какого-нибудь еще зверя в моем хозяйстве, как-то там по своему усмотрению, пишите в комментариях, если комментарий одобрится до мною, а он обязательно одобрится, то я назову какое-нибудь животное. Или коровку, да, именем определенным, которое вы мне укажете. Или вот эту вот замечательную ламу. Кстати, лама, приветствую. Тоже я не показал вам ламу, да, это тоже одно из моих животных. Его, по идее, надо бы а, в конюшню определить, во вторую часть. Но оно у меня свободолюбивое, так сказать, создание. И оно живет у нас на открытом воздухе. вот здесь пока что а, на привязи. С помощью ламы мы транспортируем большие грузы. Да, у него тут, как видите, сундучок имеется, да. А с шифтом, нажав на сундучок мы сможем. Что находится у нее в сундучке. Несколько зелий регенерации, подводное выдыхание, все, что нам нужно для путешествий. Да, лама у меня пока что без имени, но ты, зритель, можешь на это повлиять. Напиши, пожалуйста, в комментах под данным видосиком, как мне назвать этого чудесного зверя. И, возможно, в следующей серии я его назову. Как ты мне подскажешь? Так, ну что ж, переходим дальше к обзору нашего а, сарайчика. А, в сарачике у нас есть не только конь, да, а, есть также место для какого-нибудь еще. Зверя, И, скорее всего, это будет Какой-нибудь мул или же осел. Да, в конюшне у меня два места, в одном из которых Обитает персик, а во втором будет, скорее всего Какой-нибудь мул или осел в будущем Да, но это, ребятки, в будущем, давайте перейдем к настоящему Так, а здесь, с этой стороны у нас От конюшен находится коровник Коровника у нас, входа в коровник У нас аж целых а, два Давайте посмотрим, что у нас в коровнике Заходя в коровник, мы сразу же видим бочечку В которой находится пшеничка Которой, естественно, мы кормим наших коров И вот такой вот большой сноп пшеницы на всякий пожарный если вдруг у нас закончится пшеница, мы начнем кормить а, коровок с этого большого снопа пшеницы. Так, ну что ж, заходим в коровник. Привет, коровки! А, как у вас тут девишки? Так, давайте пересчитаем коров. Раз коровка, два коровка, три коровка. Блин, спутался. Раз коровка, два коровка, три коровка, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ребят, насчитал я десять коров. Сколько же вы насчитали коров на данный момент напишите пожалуйста в комментариях Лично я насчитал 10, да 10 коров у меня пока что в моем хозяйстве Но постоянно у нас их численность меняется Потому что мы можем вот так вот подойти к коровкам и покормить наших любимых коровок Чтобы они у нас размножались и приносили нам потомство Вот такое ребятки потомство у нас получается Если мы подкармливаем наших коровок пшеничкой Да друзья замечательно просто размножение идет полным ходом С коровок мы получаем ценные ресурсы Такие как кожа, а, такие как молоко ну, естественно, мясо, друзья. Да, коровы это кормилица практически всего моего хозяйства в основном, да. И поэтому я их смело развожу. Что вы, друзья, думаете по поводу моего коровника? Пишите, пожалуйста, в комментариях вообще, как вы любите строить какие-нибудь подобные конюшни. Тоже, ребят, пишите вместе с вами все в комментариях. Обсудим на комментарии, я всегда стараюсь отвечать, если ты не знал, бро. Так, ну все, ребят, идем дальше. Так, что у нас дальше, друзья? Давайте сюда посмотрим. Так, а пшенечку мы оставляем обратно здесь. Морковка, кстати, для чего здесь лежит? А я поясню морковку у нас на тот случай, если вдруг мы с коровками поместим свинюшек. Да, возможно, я в ближайшее время схожу за свиньями и буду разводить еще и свиньи чисто для мяса. Но вот морковка как раз в этом плане нам и поможет. Так, ну а мы переходим дальше к обзору моего а, хозяйства. Как видите, у нас здесь центральная улочка, да, а, по краям которой стоят вот такие вот декоративные фонарики. Ребят, все фонарики, все это сам я выдумывал, все на своем воображении и на своем, так сказать, энтузиазме. Так, идем, ребятки, дальше. Что это за постройка такая? Ну, я думаю, кто меня давно уже смотрят, все уже догадались, что это за построечка, потому что в прошлых видосах по выживанию в Майнкрафте я уже ее светил, и не раз, по-моему, даже на каком-то из видосов я этот, эту построечку и строил. Ну что, ребят, это за построечка такая, давайте посмотрим. Это у нас курятник, который нас набжает курочками, яичками, перышками и мясом. Конечно же, нежнейшей курятины, которую мы просто-напросто обожаем. Как видите, у меня навсегда в инвентаре, то есть я больше всего курятины сейчас питаюсь, потому что курочки пока что... Это для меня самый основной ингредиент Ну и куриная ферма у меня здесь достаточно серьезная Я бы сказал, да, она не автоматическая, как вам может показаться, не совсем Но я вам сейчас ее продемонстрирую Так, здесь у нас наверху, значит, корм для наших курочек Это у нас семена пшеницы, да, как мы знаем, что курочки у нас любят семена пшеницы а Вот сюда, если мы посмотрим, здесь у меня основная часть Это не сушки, которые несут мне, ну пусть не золотые, но все-таки, друзья, яички Да, с помощью этих яичек мы потом получаем а, цыплят, которых разводим вот в этой вот части Сейчас я вам продемонстрирую как же у нас производит, производится разведение наших курочек. Так, курочки несут мне достаточно быстро яички. Там их штук 10 у меня, если не больше. И вот эти яички попадают вот сюда вот в ящичек ниже. Отсюда мы их забираем. Давайте все эти яички сейчас заберем. Да-да-да, вот таким вот образом. После чего мы выносим их сюда. Выносим, заходим вот сюда в эту часть. Поднимаемся вот по такой вот немножко корявой, но все-таки лесенки. Закидываем это все дело в раздатчик. Как видим, у меня уже раздатчик полон. Да, ну я думаю смысл, вы поняли, друзья, помещаем это все в раздатчик, сейчас я уберу немножко, чтобы у нас побыстрее было, и после чего запускаем ребятки механизм, который работает вот таким вот образом буквально как пушка у нас работает наш с вами раздатчик, это все благодаря тому, что у нас стоит им какой... у нас стоит определенный, значит, генератор коротких импульсов, с помощью которого у нас происходит вот такое быстрое выбрасывание яиц, которые, как видите, быстренько получается, превращается в цыплят, так все у нас, смотрю, отстрелялся наш с вами раздатчик, выключаем его да, схема, конечно же, не полностью автоматическая, но меня вполне устраивает, потому что яиц и, и, и перьев и мяса я получаю с этого пока что достаточное количество. А, напишите в комментариях, как вы его любите строить а куриные фермы. Я, ребятки, обязательно а, это все дело посмотрю и на это отвечу. Так, ну что ж, а, если мы делать будем это вручную, согласитесь, гораздо проще с помощью такого раздатчика выбрасывать яйца. Если мы будем это делать вручную, это, конечно же, тоже приемлемо, но, во-первых, у нас уходит достаточно немало времени. Ну, с такой скоростью примерно мы разбрасываем, но это надо постоянно кликать, постоянно вот так вот выкидывать, постоянно, ребятки, менять а, слот, то есть это, это гораздо сложнее, чем просто-напросто загрузить вот сюда вот в раздатчик, да, это все дело по-быстренькому один раз, и он у нас будет раздавать эти яички налево и направо, получая вот таких вот маленьких цыплят. Ну что ж, вот такая вот, ребятки, у меня куриная фирма. понравилась или нет, пишите свои комментарии, оставляйте, конечно же, лайкоски, если, если не понравилось, естественно, ставьте дизлайки, то есть все в ваших а, руках. Ну а мы, ребятки, идем Дальше. Так, что у нас дальше? Это мы подходим к центральному входу а, в наше, так сказать, Майнкрафт-хозяйство. Давайте я вам продемонстрирую, как у нас это все дело а, выглядит. А, заходя в центральный вход, мы можем подняться наверх на эту башенку. Это все сделано для того, чтобы мы получали больше обзора. Да, зайдя наверх, мы видим, ребятки, вот такой вот обзор а, местности вокруг нашего, значит, вокруг нашей стены. Это хорошо тем, что если мы вдруг в ночное время куда-то бегаем, много очень мобов спавнится на сложном уровне сложности. И когда мы заползаем Сюда, то мы сможем сразу же оценить Сколько у нас мобов в округе и стоит ли Нам ломиться и бежать и Тем самым можем отсюда даже поотстреливаться От мобов, на самом деле это есть Какой-то плюс у этой башенки, ну и плюс вот такой вот У меня флажочек на башенке Висит и сигнализирует о том, что Это мое, значит, хозяйство Здесь фермерское, да, можно сказать, майнкрафтовское И плюс в том, что еще на карте Этот флажочек тоже отображается я всегда Могу понять по карте, где находится Мой дом. И, ну и во-вторых, здесь открывается отличный вид на мою ферму, на моих коровок, на моих курочек, ну и вообще а, в, на, на всякие дальние дали. Вот там, кстати, вдалеке, как видите, на горизонте маячит деревня, а, в которую я частенько наведываюсь для того, чтобы поторговаться с местными. Да, там у нас живут местные, я к ним бегаю не так часто, а, да, и немножечко с ними поторговываю различными ресурсами. Так, ну что ж, с башней центральной мы закончили, давайте продвинемся немножечко а, дальше. Так, ну что ж, вот мы и подошли к одной из самых моих грандиозных построек на данный момент это у нас, друзья, ферма овощей. Она у нас полуавтоматическая, потому что автоматическую сделать достаточно э, сложно. Сейчас я вам вкратце продемонстрирую, как же она устроена. Это у значит вот такой вот, э, в несколько блоков в высоту, вот такое вот сооружение, да, э, на двух ярусах которого находятся вот такие вот площадочки для посадки той или иной продукции. Здесь мы можем как пшеничку выращивать, так и любой другой какой-нибудь э, фрукт или овощи. На втором уже у нас этаже, как видите, и картошка, и морковка, и свекла растет все в таком вот а, порядке. Знаете, какой у него механизм действия? То есть, у нас все на воде, как вы видите, когда мы нажимаем на рычажок там снизу, у нас, значит, открываются определенные шлюзы. И у нас все водичкой смывается. Блин, если бы эм, эм, как-то была возможность показать это сейчас, ребятки, воочию, я бы показал вам там с, той, с того ракурса. Но я сейчас попробую вкратце. Вот такой вот, ребятки, рычажок у нас здесь есть. Мы просто-напросто дергаем за него, да. И вот таким вот образом. У нас срабатывают механизмы, да. Сейчас немножко подлагала аж. Да. Вот таким вот образом, как видите, вот там вот у нас все падает, падает вниз. Смываем мы, ребятки, все ресурсы. Как видите, с первого этажа все ушло, со второго этажа, по идее, должно тоже все уйти. И при всем при этом, да, вот туда вот, ребятки, у нас все с помощью вот таких вот течений смывается, и все попадает в определенные а, ящички, Да, и плюс а, здесь, когда у нас, значит, а, срабатывают механизмы, у нас поршни закрывают вход а, на первый ярус автоматически и на второй, а, тем самым, не давая просто так водички вытекать и, и тем самым не давая ресурсам нашим тоже просто так выпрыгивать. Когда мы, значит, выключаем ее, точнее возвращаем все в исходное положение, да, здесь немножко сейчас, да, водички вытекает, это небольшие издержечки, но это мне сильно не мешает, да, вытекает немножко водички, но мы, ребятки, попадаем и снова можем засаживать эту область. Если мы посмотрим сюда, то вот, ребятки, мы попадаем в то самое место, блин, зря я сюда спрыгнул, нельзя было так делать, видите, у нас воронки просто сейчас все заполнены, поэтому у нас здесь лут и лежал в небольшом количестве. Ну давайте, проломаем здесь все дело раз да да да так быть по идее сюда нельзя прыгать то есть ну по хорошему тут должно все в автоматическом режиме у нас собираться все попадает вот в этот вот сундучок да и сюда мы все складываем аккуратненько да всю эту продукцию которая у нас нападла смотрите это все ребятки при одном сборе мы получаем вот столько вот ресурсов да естественно эта фермочка меня тоже очень бодренько так кормит естественно это очень полезная штука Но, если честно, я, мне кажется, я размахнулся Очень сильно на нее и построил ее слишком Большую, но мне зато схватает сейчас Продукции, друзья, с головой Так, выбираемся мы из этого подвальчика С помощью вот этого лючка И все, ребятки, вот так вот работает моя ферма Овощей, а если кому-то интересно, как я ее строил Да, интересно, какие Как конкретно ее строить, то, пожалуйста, ребятки Напишите в комментариях, нужен вам гайд По ней или нет, и если он будет, ребятки Нужен, и если видос соберет Необходимое количество просмотров, то я, естественно сделаю гайд по постройке а, фермы овощей. Так, ну что ж, переходим к следующим постройкам, которые находятся на моем а, фермерском Майнкрафт Хозяйстве. Так, что у нас за следующая постройка, друзья, впереди? А это у нас старая а, грядочка, на которой я выращивал овощи до того, как у меня появилась вот та большая ферма. Да, я ее уже практически не пользуюсь, да. Смотреть здесь особо нечего. Это вот такая вот, значит, постройка, да. А, то ли 10, то ли 11 на 11 блоков в ширину и в а, длину, да. В общем, квадратик такой а, ровненький. И тут у нас, а, значит, механизм простой. То есть мы сюда садим также вручную любую культуру, которая нам необходима. Здесь у нас бочечка. Для а, ручного сбора да, Сюда что-то складируем Здесь у нас значит, компостер специальный да, Если у нас какие-то излишки есть Мы сюда просто в него а, помещаем И у нас получается костная мука И так далее Ну То есть примитивная самая фермочка Которой я пользовался до того, как у меня появилась вот та Естественно, я буду ее сносить И на этом месте я бы хотел построить, наверное, что-нибудь еще, друзья А вот что конкретно я построю Возможно, может быть, будет та постройка Которую зритель порекомендуешь мне ты в комментариях Да, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях что бы вы хотели, чтобы у меня стояло за место вот этой вот старой а, фермы Я непременно все прочитаю, послушаю и возьму на заметочку Ну а мы переходим дальше Итак, продолжаем обзор моего Майнкрафт хозяйство. Что это за странное изваяние из земли, спросите вы, а я вам, ребятки, отвечу, что это изваяние из земли я построил чисто для того, чтобы заманивать сюда заблудших зомбо жителей. Да, это у меня такой, знаете, своеобразный дом ловушка в который я завожу, значит, этого зомбо жителя, и здесь уже буду производить над ним определенные опыты по его излечению вот этой страшной болезни. Да, только лишь для этого и нужно вот это земляное вот изваяние, для того, чтобы его потом можно было быстренько разрушить, в случае его а, не надо Так, ну что ж, друзья, давайте перейдем к следующей постройке в сегодняшнем нашем обзоре моего Майнкрафт-хозяйства. Это у нас вот такая вот странная конструкция. чтобы вы могли подумать, это значит? Что это за конструкция такая? Да, я, наверное, самые наблюдательные зрители уже поняли, что, судя по тому, что там у нас а, вдалеке а, виднеются частички от а, портала в Незер, это у нас, друзья, и есть портал а, в Незер. Оно и логично. Так, и смотрим, ребятки, что он из себя представляет. Это вот такая вот конструкция, в которой находятся наши с вами ворота в Незер а, Мир. Как видите, здесь я специально сделал для себя пометочки, что а, портал в Незер и лучше взять с собой зельки и броню, потому что на сложном уровне сложности, а я напоминаю, что я играю на сложном уровне сложности, вот, ребятки, об этом скажет вот эта вот табличечка, без возможности изменения на более легкую. А, в, на сложном уровне сложности реально сложно очень выжить а, в Незер а, Мире, поэтому всегда нужно захватывать с собой вот Такие вот а, предметики, они у меня здесь тоже в сундучках лежат То есть это и железная бронька, да, и щиты, и арбалеты на случай а, дальних боев И зельки исцеления, а, стремительности и, а, конечно же, огнестойкости Потому что, ну, все знают, что а, в Незере у нас дохрена огня И а, зелья огнестойкости туда просто необходимы Кстати, хочу отметить тот факт, что с новой версией Майнкрафта 1.16 Наш с вами Незер Мир преобразится очень даже... Клевым способом, поэтому я думаю, что Мы будем этим порталом в ближайшем будущем будущем пользоваться гораздо чаще Когда у нас Незер Мир станет Более богатым на ресурсы Ну а мы, ребятки, идем дальше с этим Значит, место мы закончили, идем Ребятки, дальше, переходим к нашим вот этим Двум построечкам, которые Отвечают у нас за определенные моменты Значит, эта построечка отвечает За варку зелий, друзья, это у нас Зал Алхимика, настоящий зал Алхимика, в котором, ребятки, есть Зельеварочные стойки, в котором мы Варим а, зельки Естественно, я осмотрю его только снаружи Потому что у нас достаточно краткий обзор Всего этого дела получается Да, здесь у нас просто зал алхимика, ребятки Если вам нужна будет внутрянка этого зала алхимика Я, естественно, могу продемонстрировать вам ее отдельно Либо в следующем видео Либо если вы не хотите ждать следующего видоса То вы можете уже посмотреть а, В моих прошлых видосах В выживаниях по Майнкрафту Есть уже а, внутреннее убранство Этого домика и постройка его тоже, ребятки Есть, поэтому переходите в плейлист по Майнкрафту вы все, ребятки, там найдете Следующий да, следующий домик, который у нас здесь стоит Это, ребятки, зал зачарований Но я думаю, название говорит само за себя Что уж тут разжевывается. то Да, естественно, там у нас стоит зачаровальня Естественно, у нас там стоят всякие вспомогательные блоки Которые способствуют лучшему зачарованию и так далее Вот так вот, ребятки, он у нас выглядит Вот такие вот лианы с него свисают, как видите, да Заросшие немножечко лианами он, да И, мне кажется, выглядит атмосферненько Зритель, что ты думаешь по поводу моего за для зачарований пиши, пожалуйста, в комментариях. Мне очень важно твое мнение. Ну и либо поделись своим мнением, как ты любишь строить зал для зачарований. Может быть, скинешь какую-нибудь информацию, я обязательно посмотрю. Ну и переходим, ребятки, к следующей части. Это, ребятки, самое интересное. Как всегда, самое интересное оставляю я на закусочку, то есть на потом. И поэтому респектоз всем тем, кто досмотрел до этого, ребятки, момента. Сейчас будет самое интересное. А это, ребятки, прошу любить и жаловать ферма бамбука хочу сказать, что она у нас полностью автоматическая. Подходить к ней нужно лишь только для того, чтобы забрать ресурсы. Но можно и этот момент тоже автоматизировать, чтобы у нас ресурсы попадали сразу же в наше хранилище, которое я вам покажу чуть-чуть немножечко попозже. Так, ну что ж, зайдя сюда, мы смотрим, смотрите, ребятки, открываем вот этот лючок и мы видим, что здесь у нас куча бамбука. Да, это, ребятки, у нас накопилось с момента записи вот этого видосика практически за 20-30 минут. То есть она у меня не сильно большая, но мы я подумал, что мне пока что и такой достаточно. Я понимаю, что ее можно расширять до бесконечности, хоть и влево. Ну, в, в, в, в данном случае только лишь не влево, а вправо можно ее расширять на водичку. Но я думаю, что мне и пока такого объема пока что, ребятки, достаточно. Как вы видите, она у нас на поршнях, который срубает это все дело. Да, если вам, ребятки, нужен детальный гайд, как я ее построил, вы напишите мне в комментариях. Я учту этот момент. И, возможно, отдельный видосом специально для тебя, мой дорогой зритель. Я запилю отдельный гайд, как... Работает эта ферма, там все будет подробно рассказано, да, и указано. Но мы, ребятки, переходим к следующей нашей постройке. Это еще одна ферма, тоже полностью автоматическая. Это у нас ферма тыкв и арбузов, да, то есть мы с этой фермы получаем много тыкв, арбузов, ну, естественно, семян тыкв и семян арбузов, когда мы их, естественно, разламываем, получаем семена. Вот такой, ребятки, у нас построечка, вот такой вот, ребятки, она плана. А, основана, видите, как обычно на редстоун факелах, на просто редстоуне, плюс у нас датчик света стоит, и датчик, ребятки, просто, который у нас наблюдатель, называется он наблюдатель. Да, сейчас у нас не ночное время, но если бы было ночное, вы бы увидели, как она работает. В основном она работает, когда у нас происходит смена дня и ночи, то есть она тоже получается Полностью автоматическая, к ней подходить, нажимать на какой-то рычажок не нужно. А, когда у нас происходит смена дня и ночи, в автоматическом режиме эта фермочка начинает отрабатывать, собирая все арбузы, которые у нас накопились. И смотрите, ребятки, сколько ресурсов у нас уже накопилось. Это не за эту серию, это у нас, значит, немножечко раньше эм, был сбор. И вот столько ресурсов у нас накопилось. То есть куча арбузов и куча тыкв получается у нас в автоматическом режиме, ребятки, регулярно. Если нужно опять-таки, гайд по постройке, да... И по разжевыванию всех деталей То я могу специально для тебя, зритель, запилить а, Давайте, ребятки, только будем Немножечко поактивнее Ну и, ребятки, конечно же, не забывайте ставить лайкосики За такую годноту, братишка Скретч За лайкосики будет радовать вас дальше Новым годным контентом в мире игровом, в Игровой индустрии, не только по Майнкрафту и по другим Вот, ребятки, кстати, да, сейчас вы являетесь Свидетелем как раз-таки работы этой а, Фермы. Смена дня и ночи произошла И у нас начинают отрабатывать потихонечку пошли. У нас появляются какие-то, значит, блоки и они все попадают вот по тому вот водостоку вниз, именно в тот самый сундучок. Да, как раз таки, ребятки, вот так она у нас и работает. Да, на протяжении смены времени дня и ночи она у нас начинает отрабатывать. То есть за день у нас растут, заполняются все свободные блоки, а к вечеру у нас каждый день, ребятки, она начинает собирать. Да, получился уже мини-детальный гайд по тому, как работает эта ферма. И вот, ребятки, сразу же мы видим, сколько было ресурсов и сколько сейчас у нас прибавилось. Да, значительно больше стало у нас а, Ресурсов, ну а мы, ребятки, продолжаем Это еще не все плюшки, которые Есть на моей, на моем Майнкрафт-хозяйстве, на моей а, Ферме, сейчас я вам покажу гораздо больше Естественно, ту часть, которую я вам Сейчас показывал, является надземной Частью моего хозяйства, также У братишки Скретча есть и подземная Часть хозяйства, и давайте, ребятки Сразу же сейчас сходим и Посмотрим на это все великолепие, которое Я тоже долго и упорно строил Естественно, ребят, не забывайте, что мы также сходим на Маяк, поэтому смотрите до конца. Обязательно поход на маяк у нас с вами сегодня случится. Я вам его продемонстрирую. Так, ну а мы идем, ребятки, дальше. А, значит, спускаемся вот сюда, вот вниз, и попадаем вот в такую вот комнатку. Да, у нас здесь идет проход налево, проход направо, и прямо, ребятки, идем прямо нажимаем на кнопочку. Дверь открывается. И, ребятки, мы попадаем в святая святых моего хозяйства, а, точнее, моей фермы. Это, ребятки, склад. Да, мой самый основной центральный склад, на котором я храню все свои ресурсы. Да, здесь все у меня распределено но, как вы видите, судя по табличкам, все у меня э, отсортировано как надо. Ну, собственно, так и должен выглядеть склад э, нормального Майнкрафтера. То есть, все должно быть по полочкам. Я бы, конечно же, сделал склад гораздо больше, но мне пока что хватает и такого склада. Э, меня вполне он устраивает. А как ты, зритель, любишь делать свои склады, пиши, пожалуйста, в комментариях. Мы с тобой непременно этот момент обсудим. Также пиши свои идеи по поводу построек, да, которые бы ты хотел еще увидеть у меня э, на моей ферме. Я непременно тебя, бро, послушаю и не Непременно построю как-нибудь, какую-нибудь Из своих рекомендованных, тобой построить Ну, а мы, ребятки, продолжаем Продолжаем, друзья, так, ну что ж а, С этим, значит, мы разобрались Но у нас наш склад Разветвляется на несколько дверей а, Есть, ребятки, вход в шахту Я думаю, вы поняли уже, да, за что он отвечает а, Попадая сюда, мы видим Так, здесь у нас есть водичка Для того, чтобы, наверное, тушить лаву, скорее всего Я ее здесь сделал, а, либо же для Ну, короче, для чего-то она мне пригодится Это у нас, типа, мусорки я использую, да, сюда скид в основном всякий а, шлаг И, ребятки, конечно же, самый главный спуск в шахту Которым я раньше пользовался чаще Сейчас все а, реже Сейчас планирую построить какой-нибудь быстрый спуск а, В подземелье, чтобы не каждый раз Не бегать мне по этим а, лестницам Так, ну, в принципе, со входом в шахту Все, давайте посмотрим на какие-то другие моменты. Так здесь у нас значит есть путь к залу зачарований. Отделяет нас от этого пути всего лишь ребятки вот такая вот полуавтоматическая дверь. То есть нажатием на кнопочку мы открываем вот такие ребятки двойные двери. Да, вот так вот у нас все работает как туда, так и обратно, друзья. Раз зашли сюда, да, и раз зашли обратно. Для чего у меня, ребятки, это место сделано? Это ребят для того, чтобы мне не выходя на поверхность, перемещаться можно было бы, перемещаться можно было бы к залу зач и к алхимической лаборатории. Как видите, у меня тут подвальчики все уже вырыты. Осталось только немножечко это все дело доработать, как-то обустроить, чтобы красивенько было. В конце концов, а, вообще планирую сделать а, типа дубликат, то есть подземный вариант из-за изочарований, и алхимической лаборатории, чтобы даже не надо было подниматься а, наверх. Ну что ж, ребят, вот такая вот идея задумочка. Да, все в перспективе у меня будет. Все это дело я доведу, конечно же, до ума. Ну и следующий, ребятки, у нас а, ход. А у нас это ход к мастерской. Также такая же, ребятки, у нас автоматическая дверь, да, нажатием на кнопочку она открывается и мы попадаем в нашу мастерскую. Мастерская еще тоже у нас сыровата, все что есть у нас на данный момент, так это печки, которые позволяют нам обжигать или какой-нибудь, значит, металл, да, или золотишко. Как видите, сейчас у меня вот здесь уже произошел процесс обжига и камушка и золотишко не все. Мы здесь, ребятки, производим какие-то такие второстепенного рода работы. Ну что ж, мастерскую я вам тоже продемонстрировал. Естественно, я ее буду потом в процессе достраивать. Ну что ж, ребятки, вот такой вот подвал, это складовая, да святая святых моего, значит, Майнкрафт хозяйства. Ну а мы идем, ребятки, дальше. Это еще не все из подземной части. Попадая обратно вот в, этот вот, вот в этот вот коридорчик, мы можем повернуть налево, либо направо. Ну, без разницы, ребятки. Поворачиваем сюда, спускаемся еще ниже и попадаем вот в такой вот, ребятки, помещение, которое закрыто Железными двойными дверями Открываем дверь и попадаем, ребятки, вот в такой вот зал Что это за зал? У меня он там, к сожалению Пока что не подписан, я просто-напросто таблички еще не сделал, но я обязательно это сделаю Что это, ребятки, у нас за подвал? Наблюдательные э, майнкрафтеры Наверное, уже поняли, что судя По тому, что у нас здесь вагонеточка Это, ребятки, у нас вокзал будет Ну, типа вокзал, либо железнодорожная э, Станция, ну, может быть, даже В, в каком-то плане метро, с помощью которого Мы сможем ездить э, в разные Разные части нашей а, карты, да, вот здесь у нас первая станция, первую веточку я уже построил, и вы, наверное, уже также догадались, кто смотрит с самого начала этот видос, что эта веточка ведет как раз-таки к нашему с вами маяку, на который мы сейчас с вами и отправимся. Ходит у нас тут бедная вечка, заблудшая, ты как сюда попала, родная, ты как здесь оказалась, я не понимаю, да. Как же, как же ты здесь оказался мне интересно узнать, неужели она пришла по тому ходу, да, который у меня, да, он, в принципе, выходит а, на поверхность, но выходит он достаточно а, далеко. А, ну, сейчас, ребятки, мы обязательно с вами прокатимся до маяка, не отключайтесь, да, самое интересное впереди, а я хотел вас познакомить с еще одним а, ярусом а, моей подземной, значит, части моего хозяйства. Спускаемся, ребят, еще ниже, не поверите, но мы это делаем, мы спуск спускаемся еще на один ярус ниже, и что же у нас здесь, друзья, а тут у нас зал, так сказать, для тренировки, для разминки. Если мы совсем заскучали, то здесь мы можем потренироваться на монстрах, побить монстров, позарабатывать опыт и так далее. Как видите, в подвал с монстрами без экипировки не входить, как всегда, предупреждающие таблички. Просто надо это помнить, потому что если мы зайдем без экипировки, нас просто-напросто расшатает. То есть вот таким образом мы открываем двери и, как видите, там уже ходит и крипер, и зомби сразу, да, прямо вроде бы на, безо... не на безопасной части, но тем не менее, ребятки, вот так вот смотрим, там пока что никак нет, но как видите по слухам, по звукам там у нас полно монстров. Да, там просто у нас темная яма. А, просто мы берем с собой топоры, мечи, а, берем с собой усиление, то есть зельку ночного видения, к примеру, да, и зельку силы. И айда, пошли всех там убивать и нагибать. Вон там, смотрите, там даже целых два крипера, друзья, ходят. Офигеть, я бы уже сейчас ходил. А, в эту яму, если бы не записывал видос Ну что ж, мы обязательно туда как-нибудь сходим Ну а мы, ребятки, возвращаемся снова к нашему вокзалу Сейчас мы, ребят, поедем К нашему а, маяку И я вам продемонстрирую, как же там У меня офигенно просто На маяке. Так, ну и давайте уже прокатимся На тот самый маяк, про который Я вам всю серию твержу. Поехали, ребятки Вот такая у нас тут вот вагонеточка стоит Рельсы у меня настроены, ребятки, туннель настроен Сейчас прокатимся с ветерком Так, садимся, ребятки, в вагонетку Главное успеть прыгнуть в нее. иди сюда! Так, отлично, успеем. Едем, друзья, вот такой вот туннельчик я успел э, выкопал, да, с железной киркой, естественно, такое сложновато сделать, у меня, естественно, есть алмазные инструменты, но я с ними просто так стараюсь лишний раз, не катаясь. так, ну что ж, сейчас доберемся, ребятки, еще немножечко осталось и вуаля, это конечное пришло время Выходить. Остановка под названием Вылезай, давай, братишка скретч Так, все, ребят, идем к маяку. Вот он. Вот оно мое грандиознейшее строение на данный момент. А, слишком... Я, наверное, часа-два, наверное, парился, чтобы построить этот маяк и полностью его оборудовать. Ну, как, я его оборудовал еще не полностью, частично только, да. А, еще можно его по-всякому обвешить, украсть и так далее. Но мне кажется, пока что и так сойдет. Тут даже, даже, тут даже у меня ящик еще остался с а, а, булыжником, который я при строительстве. Ну что ж, самая главная фишка этого маяка, ну, в принципе, как у любого, ребят, другого маяка, это чтобы его можно было видно издалека, чтобы можно было увидеть его издалека при наших а, путешествиях. Как раз эту функцию он выполняет по максимуму. Ведь я его построил специально на горочке. И даже после того, как мы только залазим на эту горочку, уже открывается офигенный видос на окрестности. Ребят, смотрите, как красиво вокруг. Как же обалденно тут а, наверху. Но если мы поднимемся на самый верх, вы просто охренеете ответы. Ну что ж, давайте, ребятки, поднимемся. Так, ну что ж, вот так он у нас выглядит снаружи. Заходим внутрь. А внутри, ребятки, нас ждет вот такой вот обалденный лифт. А, я думаю, как строить такие лифты многие уже знают, многие уже видели. Да, это у нас лифт, основан на, значит, на песке душ в основании его, и вот на таком водяном столбе, по которому мы быстренько заползаем наверх. Ну что я, ребят, рассказываю? Давайте попробуем уже. Так, вот так вот заходим, дверка открывается, заходим прямо в лифт и полетели, ребятки, прямо вверх. И вуаля! Мы уже, друзья, наверху. Вот так вот легко и просто мы перемещаемся на самый верх нашего а, маяка. Как вы видите, ребятки, об, обалденный просто вид у нас на нашей с вами окрестности. И плюс еще у нас облака смотрите, мимо проплывает тихонечко. Вот это, ребятки, красота. Вот это, я понимаю, просто обалденнейший шикарный а, вид здесь открывается. Главное это не сорваться. Не сорваться с этого маяка, иначе мы, наверное, разобьемся. Ну что ж, ребят, вот такая вот постройка. Жаль, что здесь камеру нельзя отдалить. Так бы я вам продемонстрировал, что у меня еще на макушке этого маяка Имеется, ну в принципе можно что-нибудь придумать Давайте, ребят, специально для вас Мы сейчас придумаем, это ведь не так сложно Черт возьми Так, берем простые леса строительные Выстраиваем здесь небольшую структурку. да. наверху у меня просто есть тоже -а, Некоторая фишка, которую я вам хотел осветить Так, выстраиваем вот сюда, наверное, да, на 4 блока И наверх Блин, главное не сорваться с этого маяка Иначе далеко нам придется лететь Так, ну что ж, поднимаемся выше Поднимаемся на самый верх. И на самом верху у нас, ребятки, самая типа яркая точка этого маяка. Типа самый его яркий фонарь. Это у стоит костер а, с усиленным дымком, который видно просто капец, как далеко. То есть с любой практически точки, да, с любой точки горизонта, куда бы мы ни посмотрели, мы можем увидеть костер и дым от этого костра. Это реально, ребятки, маяк, который выполняет а, максимально свою а, функцию. Так, блин, осторожней, как же здесь опасно. Да, у меня, ребятки, нет возможности перейти а, в какой-то режим, а, не в режим выживания, кроме режима выживания, поэтому если я здесь упаду, я сорвусь, и я просто разобьюсь, растеряюсь свой опыт. Ну что ж, ребятки, вот такой вот обзорчик получился на моё на моё, значит, Майнкрафт-хозяйство. Я надеюсь, вам понравилось, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайкосики, пожалуйста, поддержите братишку Скрэча, не стесняйтесь. Да, мне важна, нужна ваша а, поддержка. Если, ребят, есть какие-то размышления по поводу от, определенных построек в Майнкрафте, то пишите мне в комментариях. Я все непременно посмотрю, на все непременно отреагирую. Ну и, как всегда, давайте попробуем набрать на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков, чтобы, братишка Скрэч, все.